Всем привет, с вами Блог Фрилансера. В сегодняшнем видеоуроке я немножко расскажу про арбитраж трафика. Недавно я начал заниматься, вернее, начал пробовать и более глубоко изучать это направление. Писал пост в своем блоге ВКонтакте и он получил достаточно высокую заинтересованность подписчиков. Часть написал в комментариях, кто-то написал в личку. И я вижу, что это довольно-таки интересно для многих подписчиков блога видео достаточно такое экспром получится то что я к нему не готовился возможно будет много воды возможно где то будет повторяться Ну, кому интересно тот досмотрит как оказалось кто то не знает что такое арбитраж трафика были вопросы что это такое вообще и с чем его едят давайте немного расскажу своими словами арбитраж трафика это просто перепродажа Трафика, допустим, вы покупаете какой-либо трафик на одном канале и продаете другому. Масло масляное, наверное, получается. Давайте я лучше сразу перейду к примерам. Вообще арбитраж трафика я начал интересоваться после того, как я попробовал партнерские программы. Это практически одно и то же. Целью партнерских продаж, вернее партнерских программ является покупка трафика и продажа товара либо услуги с целью получения прибыли. Вернее, чтобы эту прибыль получать, нужно закупать трафик подешевле. Начал изучать я партнерскую программу Викиум. Викиум это сервис для развития памяти, мышления либо внимания. Данный сервис меня достаточно заинтересовал, тут сам я занимаюсь. Сегодня уже 103 день, но ну, я нерегулярно сейчас занимаюсь. Здесь есть партнерская программа от них. И у меня есть какие-то результаты уже в ней. Начинал я заниматься в феврале еще и. Ну, сначала так скептически отнешься. В феврале было заработано 700 рублей. Далее уже в, в марте половиной, почти тысяча. В апреле 6400 и вот за май будет выплачено тысяч По количеству регистрации тоже видно, что они увеличиваются. То есть всего заработано 18125 рублей. И получив эти результаты, я уже начал немного верить в то, что это все работает. И что у меня это получится. Как и у многих новичков, думаю, есть такой страх, что это все очень-очень сложно, что много нюансов, да, нюансов много, но в принципе их все можно изучить со временем, я думаю, поэтому будет многим интересно читать и просматривать мои, мои записи, посты ВКонтакте либо видео на Ютубе, потому что я практически такой же новичок в арбитраже, да, у меня есть уже опыт в рекламе, какой-то опыт в маркетинге, но вот в арбитраже я тоже такой же новичок. И по шагам, по шагам буду рассказывать, что делаю я, какие доши, ошибки допустил я, чтобы вы их не повторяли. Так, давайте начнем. Кому вообще подойдет арбитраж? Лучше всего, конечно, подойдет тем, кто уже немного разбирается в трафике, в настройке, рекламы и так далее. Ну, если не разбираетесь, то этому также можно научиться я тоже когда-то не умел немножко я отошел от темы, то есть после, после того как я начал получать прибыль с партнерской программы, я заинтересовался другими партнерскими программами, потом вышел уже на арбитраж снова уже я года два наверное, назад еще про арбитраж слышал, арбитраж слышал, но немного не понял этой темы для арбитража трафика Существуют специальные CPA-сети, где происходит взаимодействие между рекламодателями и веб-мастерами. То есть, рекламодатели размещают какой-либо товар, либо сайт, услугу и платит веб-мастеру за то, что он рекламирует их товар, платит им определенную сумму. CPA-сети платят за конкретное действие, будь то продажа товара, подписка на рассылку либо покупка игр и так далее. Первой CPA-сетью, которая зарегистрировалась, была Admitat.com. Все ссылки будут у меня в описании под видео. На ней я уже немножко попробовал поработать. Здесь вот есть, если вы найдете программы «Мои программы», тут можно увидеть все рекламодатели, которые готовы платить вам за совершенные действия к нескольким из них я уже подключился здесь вот у нас также и Викиум, но здесь уже у нас арбитраж по CPI сети то есть 12 рублей за регистрацию а я работал также с ними но по партнерской программе за 30% от продажи и сейчас буду пробовать уже за регистрацию поработать Также здесь есть куча страховых компаний, интернет-магазинов, сайтов знакомств. И вот сервис еще Letyshops, тоже начал, начал его тестировать. Пока не, не очень удачно у меня получилось. Я добавил рекламу ВКонтакте и немножко слил в минус. Но будем дальше пробовать, потому что сервис достаточно интересный. О нем я, наверное, запишу отдельное видео. Сейчас кратко расскажу. Сервис позволяет вернуть процент с покупки в интернет-магазинах то есть это кэшбэк сервис в общем вы покупаете допустим в интернет-магазине какой-либо товар а сервис вам возвращает определенный процент ссылку на него наверное тоже в описании прикреплю на youtube кому интересно посмотрите Так, вот здесь есть каталог программ после регистрации, вы можете посмотреть. Как я вообще советую выбирать программу? Лучше выбирать ту, которая вам наиболее интересна по духу. Есть, если вам интересен интернет-магазин, выбирайте интернет-магазин. Если вы, допустим... К вам более близко вот такие вот сервисы бронирования отеля и так далее, различные сервисы, то выбирайте их. Здесь очень много вот рекомендателей. Слева есть удобная сортировка, фильтр. Можно выбрать по региону, который вам интересен. Подходящие площадки, тут есть интернет-магазин, онлайн, игра, интернет-услуги, мобильные оферы и так далее. Есть несколько видов действий, за которые рекомендатель оплачивает вам. Это лид, то есть зарегистрированный, зарегистрированный пользователь, то есть оплата за регистрацию, либо за за то, что человек, который вы привели, играет в игре, в игру. Также есть сел, то есть продажа. Вам платят только с продажи какого-то товара. AliExpress, например, 8,5%. Booking.com 10 евро. Ламода платит 15% за продажу. LETI Shops, сервис, с которым я также начал крутить партнерку, вернее, офер. Он платит 75% с оплаченного кэшбэка, кэшбэка и 10 рублей за каждую регистрацию. E call Tracking – это за, за звонок, за запись звонка. Где вообще можно рекламировать данные оферы? Я советую также рекламировать тем источникам трафика пользоваться, которые вам интересны, либо в котором вы разбираетесь. Это может быть паблики ВКонтакте, Яндекс Директ, Google AdWords, тизерные сети и так далее. У каждого оффера есть свои требования к рекламе. Некоторые, допустим, запрещают Яндекс Директ, некоторые могут запретить социальные сети. Давайте я сейчас покажу на примере. Когда вы зарегистрируетесь в данной CPI-сети, у вас появятся эти офферы. Оферы это те, кто платит вам за, за действие. Давайте рассмотрим пример Ламмода, например. Известный интернет-магазин одежды. и у каждого есть свои требования, здесь посмотрите правила виды трафика, здесь пишется, что можно, что нельзя, допустим таргетированная реклама в социальных сетях здесь запрещена, в группах уже разрешена и так далее. А теперь идем к моей статистике, что у меня тут начало получаться, где я начал пробовать себя компаниям вот как я говорил я пробовал эти шопс лил рекламу я на паблик вконтакте потратил на рекламу я тысячу рублей но ну, это было первый раз это был, то есть, чтобы были какие-то результаты нужно тестировать менять текст картинки источники трафика и так далее получил я 40 лидов тут платят 10 рублей за регистрацию и 7 пока пока 7 продаж эти продажи могут со временем, вернее будут со временем увеличиваться и за каждую продажу мне будет капать копейка. 75% от кэшбэка, от процента человека. Ну, то есть, вот как видите, рубль, 4 рубля, 3 рубля, они уже сами по себе идут. Такой полупассив получается. И заработанная регистрация 400 рублей и 8.90 на продажах. Данный сервис мне интересен, я буду лить на него продолжать, пока там не уйду, наверное, в приличный минус, но я буду пробовать, пока не начну лить в плюс. А может я солью в большой минус и перестану, кто его знает. Вики у меня только зарегистрировался, подключился, вернее к их программе. Здесь я просто проверял, получил 10 кликов, 1 лид, 12 рублей у меня в ожидании. И как только все это проверится, мне они вот, вот, уйдут в подтвержденные и я их смогу вывести. Тут есть вот подробная статистика по действиям. Когда вы только зарегистрируетесь в данном, действии, вам в, в данном сервисе, вам нужно будет добавить площадку. Здесь вот они добавляются. Площадка – это то место, откуда вы собираетесь слить трафик. Это может быть веб-сайт, контекстная реклама, социальные сети, YouTube, Darway, e и так далее. Если у вас нет сайта, можете просто выбрать социальные сети и указать там свою группу, например. В общем, тут несложно, думаю, разберетесь. Таких вот CPI сетей достаточно много. Этот адмитат является одной из крупнейших. Также я зарегистрировался на, вспомню, Action Pay. Тоже CPI сеть достаточно крупная. Зачем регистрироваться на двух CPI-сетях? Потому что здесь, допустим, могут быть одни оферы, а здесь другие. К примеру, тут есть вот такой офер, как Lingua Leo. Он мне отказал в данной соци... эй, CPI- сети, а здесь у меня нормально подтвердили его. Тут я практически еще ничего не пробовал, только зарегистрировался подключил пару офферов и там у меня по моему 12 рублей по моему лежит сейчас посмотрим 14 рублей у меня тут пока потенциально лежит это вот за офер по Lingua, lingua Leo по изучению иностранных языков Думаю, вы все о нем уже слышали. Он платит 7 рублей за регистрацию по вашей реферальной ссылке. Здесь также достаточно большое количество офферов. Наверное, даже больше, чем в Адмитаде. Есть и банки, и интернет-магазины, и сервисы различные игры и так далее я бы советовал начинать лить на именно на сервисы на покупку, на оплату за регистрации потому что здесь вы сразу видите результат допустим если рекламировать товар то там непонятно то есть могут выкупить его могут не выкупить товар Могут обратно прислать и так далее. И это очень приходится ждать. В товарках, как мне кажется, больше нюансов, чем в офферах за привлеченного лида, Вернее, в офферах за действие. Поэтому я на начальном пути именно выбрал попробовать себя в данных в данной тематике. Как только я начну лить в нормальный плюс, я уже перейду Попробую на товарке, возможно возможно останусь на, на офферах, где нужно лить за регистрацией, либо за, на играх и так далее. Это будет видно в дальнейшем. Обо всем этом я буду писать, повторюсь, в своем блоге ВКонтакте. Если вы смотрите меня на YouTube, то ссылка будет в описании. Также в описании я прикреплю все ссылки на CPA сети, на AdmitTate, на ActionPaid и возможно еще парочку в которых я также зарегистрировался, но еще не начал в них работу эти две по мне самые проверенные ну может не самые, но одни из одни из крупнейших CPA сетей на этом видео я пожалуй закончу. если будут какие-либо вопросы, вы можете задавать их в комментариях под видео, либо на в комментариях на блоге, в блоге моем youtube вконтакте, у меня уже язык немножко заплетается все ссылки, повторюсь, я прикреплю в описании уже на канале YouTube. Ссылки на себя и на блог ВКонтакте. И на этом все. До следующих уроков. Пока.